И черт как здравствуйте дорогие танкисты сегодня бомбим катки охуенные не очень так ну что блять давайте потихоньку начинать давайте потихонечку начинать меньше блять пиздежа больше делать М -м -м, вот у меня тут сука подсвечивает гондун э гондун так а кто же где, кто где, блять Вот, блять, спрашивается, как этот, блять, кусок, блять Кусок дерьма ебаного, блять, через крышу, для просадил Ну да, да блять блядь. Вот это вот хуйло Комнатное, блять С прыщами на лице, блять, и в очках Просидел, блять, весь бой где-то Ни одного хп не потерял Тыщу даги, блять, нанес что ты делал, блядь, в игре? Отсасывал у соседа по комнате. Вот мне простой один вопрос. Здесь во... вот опять пол команды, блядь, и тысячу не набило, блядь. А, подожди, не-не-не-не-не. Ну да, пол команды, блядь, отсасывал. Он голдовый этот, блядь, кусок говна, блядь. Почему засветился? Потому что тут в кустах, блядь, стоит, блядь, ушлепок. Его никто не может высветить, блядь. Сейчас надо отка твоей откатимся назад блядь и отсюда мы попробуем ебнуть Ну это наверное, блядь 13.90 ну видите что блядь выбредок делает мамкина У тебя мама сука не болела никогда 4.7 блядь фиксируйте счет ноль даги блядь игрочки от бога блядь 5.9 ебана в рот этот гондон два раза голду не пробил Пробил, блядь, сучая отроди. Ну помогайте, что ли, ребят. Я вам дал, блядь, уже засвет. Ебаный ваш рот. Артовы, блядок, ебуче. Вс. Вс, блядь. Я ебал в рот эту, блядь, и вонючию игру, блядь. И этих, блядь, союзников, компаньонов. То есть ты, блядь, хуйло синяя, блядь. Вы видите, что сделал? Это соска синяя, блядь. Но побли... поблизости нет никого. Это... А -а -а -а -а. Смотрите, что творят. Пидорас начинает все не влияющее, блядь. Не сука, вот это, блядь, техника ёбаная. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Заб... давай, Иди... Иди нахуй отсюда. Вот. Правильно. Сука, шлюха ты, блядь. Ебаная, блядь. Бля, он и отсюда вообще, блядь, меня увидит, блядь. Ну ебаный в рот. Короче, я в рот ебал эту, нахуй, эту катку, блядь. И... Твой рот ебаный ебал, блять. Ну, блядь. Сразу, блядь, фугаса зарядил, блядь. Хуесос, блядь. Хуесос мамкин, блядь. Ребята, 0 даги, блять, вы понимаете, блять, что вообще, блядь, происходит, блядь, в этой ебаной игре, блядь. Ой, блядь. Как тут не ругаться в этой выбитской игре, блядь, ебаной? 5-11, сука, играем. Я ее рот, ебал, блядь, Ой, стой, стой, стой, стой, стой сущая, Ебаный да в рот, почему не долетает этот блядский нахуй китайский блядь снаряд, нахуй. Твой рот ебал, блядь, пидорасина. Я ебанусь, я ебанусь. Ну как блядь играть, нахуй, а? Кто блядь скажет, блядь, а? Как блядь играть? Кто блядь скажет? Как, блядь, в этой сучиной игре, блядь, 14-1, блядь, играть? Какой в пизде домах тут, блядь? Когда, блядь, шлюхины дети, сука, сидят, блядь, на той стороне экрана, блядь. Пизду, я, короче, курик пошел. Полуиток, блядь, часового, блядь, стрима нахуй. Сейчас я вам, блядь, скажу, блядь. Сколько сделали ката, блядь? Четыре катки, блядь, одна победа, блядь. Хуенно, да? Какой тут, нахуй, домах, блядь? Сейчас, секунду, сейчас промониторим блядь. О чем вообще может быть э, идти, блядь, какой-то ебаный разговор, блядь? Когда вот эта хуй, хуйлятина, вот эта вот вся, не сделала ничего. Ничего, блядь, не сделала в этом бою. Они просто еблись в очко. Вот я вот так скажу. Как бы это грубо, блядь, не звучало. Это, еб, это ебанутая игра, блядь. И тут ебанутые играют все, блядь, сто процентов, блядь, здесь ни одного адеквата, блядь, в этой игре просто нет И разрабы, блядь, конченые, и недоноски, блядь, у которого за местом мозгов, блядь, ебать, творожок, сука, огуша плавает, блядь Это ж надо, блядь, с четырех, сука, каток, и так уже, блядь, подгорает жопа, это полный пиздец какой-то, блядь, происходит ну вы посмотрите, блядь, ну вот это, ну там встало, блядь, чудо ебанное И не едет ну, ну это же пиздец, блядь, сотка вообще укатил. Ебаный в рот Что за дегенераты, блядь да-да угу. Завтра пробьешь, нахуй И нахуй отсюда, Черт ебаный, блядь. Ты блядь, выблядав нахуй. Ой, сука, блядь, баная мразь, блядь. Нет, ну просто вот интересно, блядь, кто этих выбледков рожал, блядь. Что-то, блядь, не, не, не так идет, не по плану, блядь. Вообще не по плану, блядь. и нахуй домой, блядь. Мамке поплачь своей, блядь, в подол, блядь. Скажешь, что это я, ёбнул. Она подпишется как раз на меня, блядь. Я понял, блядь. Сейчас в очку заеду тут, блядь. Так, надо отсюда, блядь дергать может там блять -то. только та, блять я стену затаранил ребята блять это пиздец какой-то сука е твой рот блять канифулем набил сука бегал блять полдня долбаю, время тянул в итоге сдох как пес смердячий так, Что я тут выполнил? Какая-то смазка, блядь. А -а -а. Смазку гридали, вот смотрите, блядь. 100 тысяч гол э серы и смазку дали, Смазывает, Смазывай, блядь. Адуло, блядь, чтобы не потерять. Как психуешь? Да, а как здесь не запсихуешь? Здесь уже Кащенко по мне плачет уже. Раз пять нужно было съездить, блядь. Прокапаться. Нет, здесь спокойствия не будет, блядь. В этой игре не будет спокойствия. Не пробита, говорит, у тебя броня сегодня. Сегодня, говорит, не твой день Сегодня не пробита броня, блядь Говорит, броня будет пробиваться завтра Вот, хорошо, блядь Блядь, вывернул, сука, башку, а Сучи потрох Ну, подожгли товарища, блядь Смотри, на плюшку попал Нахуй, иди отсюда, блядь Не пробил, говорит, броню, блядь Твою броню я сегодня, говорит, не пробил, блядь На, нахуй, Вася. Чтоб не стоял, не глазел, блядь. Не стой, не глазей, блядь. <сcoff> <сcoff> <сcoff> да помогай, выбледок, блядь, ебаный, Что ж ты, блядь, стоишь, нахуй? Да б твою мать. Что с твоей башней, блядь, не так, а? Это пидор, блядь, голдовый. Ой, сучная, блядь, игра. Так. Ну, давайте, блядь. Что-нибудь, что-нибудь, блядь, да, Что-нибудь попробуем вот здесь, блядь, поделать, блядь. Если мы, конечно, куда-нибудь накинем, блядь. Урон, блядь. Очко. Вот. В очко стрельнул, в очко получил. Вот еще кто-то 28. Это донатер, сразу видно. Видите, у него по 28 отнимается. По 21, 28, блядь. Донатер, ебаный. А мы не пиздец. Да, на хату в Краснодаре Вот видите, как я хорошо проехал Этого гриля ебаного пролетело Все, он меня убил Ну вот как раз и будет доиграли Сейчас посмотрим, два блайнда зашло 785, сколько сейчас там будет Сколько он там выдел, блядь Так, 1800, ну в принципе на косарик Набросали, блядь Еще добавлено Вторые головы Возьмите, сука, выглядит эту надпись, блядь И себе на дупло наклейте Вот это будет правильное решение Да-да. Да-да. Ребят, да-да. Смотрите, сколько, блядь, было засвета, блядь, а по отработанному засвету ноль, блядь. Ёбаный в рот. Ноль. О чем говорим дальше? Мы нихуя дальше, ни о чем не говорим. Так, там я поставил фугас, блядь. Ну вот, блять, ну вот случай сученная игра, блять, сучная, блядь, сучиная, блядь э, дает свои плоды, блять блять, не едет нихуя уже все, ему пиздец. Пидарильник уже меня на лету убил. Ну, ноль, ребята, ноль, блядь Ёпаны в рот, блядь Идея, а где, сука, правда в этой игре? Человеческого языка уже нихуя нет Просто, блядь, мат летит от того, что, блядь От того, что ничего не можешь сделать, блядь Я нихуя, я не знаю, блядь Сука, в картонного бычата, блядь Не прошла, блядь, эльфа, блядь Эту игру Пидарюга пидорю... придумал, блядь. Лютый. Лютый пидарюга. Отборный, блядь. Я не знаю, где его там отбирали, блядь. Эту шваль, блядь. Ну, где-то его вы... выдрали, эту санину, блядь. Может, нам удастся. Ну, нам ничего не удастся, я понял. Ну вот он, блядь. Куда, ну, куда ты, блядь, стреляешь на этой хуйне сводки вот вопрос тяжелый танк стрельнул его блять не видно ребята ну, ну как играет эта игра я не пойму блять но ну, должно же быть блять но ну, ну он стрельнул блять он должен был засветиться почему он не засветился я блять в душе не был ну неужели бы торт ну, вот и все я просто ждал момента, когда эта хуйня меня ёбает. Она ёбает. Ой, блядь, горите вы, пидорасы, все в аду, сука. Для вас там действительно, блядь, отдельный котел, блядь. Десятая катка, блядь, овершная. Хуй его знает о чем? О чем он, блядь, о чем говорить, блядь, я не знаю. Хоть одного выбритка ёбнуть. Это пиздец, ребят. Вы видите, что происходит, блядь. Сейчас, блядь, тому и тому в группу, блядь, заедут и, пиз... и пиздец. Я понял, блядь. Мне пиздец, блядь, тут ничего не... Тут, блядь, ничего не сделаешь, потому что начали, блядь, заходить в жопу, блядь, Все, пиздец. Я рот ебал, блядь. Ой, блядь, я, в... сука, ебаные шлюхи, блядь. Как, блядь, играть в эту, блядь, ебаную хуйню. Посмотрите, блядь. Как здесь, блядь, затянуть одному? Тут отсосать можно одному, блядь. Нахуй, блядь, сил, блядь, нет, ебаный в рот. Блять, ну, просто надоело, блядь, сливаться. Хочется, сука, постреляться, блядь. Ничего этого не можешь сделать, потому что, ну, какой-то, блядь, пиздец происходит. Вот я сейчас говорю, я сейчас приеду на эту нычку, блядь, а сзади, блядь, выблитки, артовыблитки, сыны шлюх, блядь, с ублюдочных, сука. Они сейчас начнут накидывать в очку. Это к бабке, блядь, не ходи. Вот первый выблиток, нахуй. Мне похуй уже, если честно. И фугасная шалава, блядь. Твой я рот ебал. Шесть раз, блядь, мразь. Чтоб ты сдох, блядь. Падали в муках, нахуй. В этом, блядь, бою, нахуй. Понятно, блядь. Понятно, нахуй. Сука, все стало, блядь, понятно, блядь. Одна тычка, блядь, прошла, блядь. Одна, сука, тычка, блядь, прошла. Ёбаный в рот. Как в эту, блядь, помойку ебучую играть? Я не знаю, блядь. Вообще не знаю, блядь. И знать не хочу, блядь. Да тут пиздец, блядь. В натуре, блядь. Сталинград, нахуй. А, что, фугасик, заряди, сука, фугасик. Не до человек, Заряди, фугас, блядина ебаная. Потому что ты, сука, обиженка, блять, был всю жизнь, блядь. Заряди, фугас, блядь, давай. Шваль, блядь. вроде. Еще и галдострела голдо... ебуче приехал. Вот э, на этом и построена игра, блядь. Вы спросите как, а я сам нихуя не знаю как. СТ пидораса. Да вы все там пидорасы. Вот так напиши сейчас, подождите. Вернуться в бой. Итог стрима, блядь. Не получилось у меня никаких там 3000 дамага, блядь. Потому что, блядь, первое. Стрим кончены. Второе. Катки, блять, кончены. Третье. Игра, блядь, конченая. И четвертое, блядь, самое важное, здесь все конченое, блять. Все, что связано с этой игрой, здесь полный пиздец, ребята. Здесь наиполнейший пиздец. Все. Нахуй. Нет ни желания, ни, блять ни говорить Ничего, мне просто заебало Ребята, большое спасибо всем моим гостям сегодня Кто смотрел, э, лайки ставил Подписчикам Всем большое спасибо